Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Рыбный Супик, и сегодня мы продолжаем играя Блокпост мобай. И сегодня под мою руку попал такой режим, как режим БОМБЫ! Бомбы, бомбы! Мы уже играли на арене снайперов, мы уже играли на гонку вооружения. А командный бой, ну, мне кажется, это банально, но если хотите, можем и сыграть. М -м -м. А сегодня у нас режим БОМБЫ, где играет 6 человек, кстати, арена снайперов тоже 6, М -м -м, понимаю... Да! Интро! Погнали! Итак, друзья, мы уже находимся на карте, и давайте закупимся на 3000. Так, обязательно нужно купить броню, и давайте на калаш не хватает, купим... А, блин, я не успел закупиться, блин. Да... Ну ладно, придется обороняться где-нибудь здесь Давайте встанем сюда Встанем сюда и не будем высовываться Пока что Так, мне кажется, уже где-то Где-то они Так, давай Опа, минус один и минус я Блин Там у нас сверху чел прошел Меня уже начал гасить Ну ладно, ничего страшного, сейчас мы купим а, калаш, калаш Давайте дымку еще купим Ой, так, отлично, стоп Вот, давайте купим дым Задымим вот тут Область Вот так вот И мне кажется у нас э, Один тоже опять наверх пойдет Опять наверх пойдет Так, да Сверху есть Сверху еще есть Сверху вон там есть. Опа, отлично. И... Отлично, пацаны. Я сделал эйс. Я сделал эйс. Так, ну давайте снова купим дымку. Снова купим дымочку. И попробуем пройти наверх. Потому что я смотрю, у нас наверх пушат. Вверх, вернее, пушат, да. Так, давайте купим сюда дымочку. Кинем. Так, оп, там задымили уже. А, блин, у нас прошел уже там. Через ту дырку. Убили меня Сэмки. Так, блин, жалко, что спектатора нету. Чтобы посмотреть за своих. А, вот, можно посмотреть. Так, давай, тащи. А, блин, у нас сверху даже вон уже прыгает челик. Нифига. Ч вытворяет? Прыгает и стреляет Со скаута М -м -м, Неплохо, неплохо Так, счет у нас 5-4 а, В принципе, мы можем затащить Можем еще затащить Так, давайте кинем Сюда грену Опа, надамажил Вот как-то Куда патроны летят, я не понимаю так, вот и у нас чел уже прошел Не, ну это походу поражение, да Ладно, ничего страшного, давайте еще одну игру сыграем Погнали Итак, у нас уже сейчас происходит разминочка, разминочка Так, я зашел за террористов Будем играть за террористов пока что Потом перейдем за спецназ Когда будет смена сторон Давай, че, че Нифига у него бабочка прикольная Нормально, нормально Прикольно, прикольно А вот смотрите, если Им кинул бы гранату Ух, нифига тут калаш ну -ка, А, так это фигня, калаш Че, че, а? Ой, им флешку накинули Вначале И нам накинули флешку Так, давайте купим дигл Первый раунд дигл так, у меня, кстати, керамбит вот такой вот чикалайки. -like. Давайте будем охранять здесь. Ага, вон нашего там убили уже. Нас обходят, кстати. А где бомба? А бомба снизу вообще. Поэтому это фигово. Так, давайте. Так, отлично. <Слышан> Блин! Обошел. Там их трое было. Ну, вот как так-то. Как так? Так, ладно, давайте... А, а у нас денег нет. 2600 у меня. Так, ладно, давайте эко-раунд сыграем. Эко, эко. Так. М -м Пойдем, наверное... А, кстати, бомба здесь. Можно вот тут вот так закрысить как-нибудь, наверное. Нет? Получится? Нет? Оп, нашего уже убили. А, блин, к нам уже поднялись. Классно, классно. Наши тиммейты играют, очень классно. Так, ладно, придется взять перспективу в свои руки, давайте. Смотрите. Сейчас будет а, очень хорошая раскидка, смотрите. Смотрите, видите, да? Смотрите. Никого не убил. Значит, что? Это хорошая раскидка. Кстати, мы победили. Я даже ничего не сделал. Ну да. Так, давайте тогда э, купим Ди... D... А как вот этот пистолет? Я его, кстати, вообще ни разу не покупал. 5-7, наверное, да это? Это, что это? Ой, какой он громкий. Я, кстати, бомбу забыл. Ой, это... Гранату забыл купить. Зато тут есть граната. Так, давайте кинем сюда. А он один остался. А он один. Так, и где он? А, вот он. Не убежал, не убежал от участи моей. Так, какой счет? Один, два. Офигеть, нужно это в плюс выходить. Давайте запушим их. Запушим прям вот так, жестко. Пойдем сюда аж. Смотрите, бани хоп такой. И смотри, оп! Изи! А, их двое было. Ну... Ой, как грубо там пишутся в чате. У сообщение. Ну, ничего страшного. Так. Он, кстати, один. Оста... Я так понимаю, у нас читер в команде, да? А, Марик, бань. Перед твоими глазами читер. Вот такие вот у нас дела. решил заснять видос, а увидел читера. Маленький бань. И весь клан их не бань. Вот такие дела. Эх, эх, эх ладно, друзья, на этом мы будем заканчивать. Вот такие у нас пироги. Нашли читера, который забанил. Все видели его ник? В бан его. Пацаны, давайте. И не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи. Всем пока.